здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию гороскоп на вторую 3 третью декады апреля для козерогов как по солнцу так и по асценденту у кого луна в козероге это видео может быть полезным традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал ссылка в закрепленном комментарии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 Что-то подходит к логическому завершению, навсегда уходит из вашей жизни, но на это место приходит новое. Происходит переоценка ценностей, сомнения, внутренние блоки исчезают без следа. Заканчивается сложный период. Вы обретаете вдохновение. Многое во внутренней семейной жизни проясняется и становится на свои места. Во второй декаде апреля возникает необходимость вплотную заняться делами семейными и домашними. Кому-то предстоит решать вопросы с недвижимостью, изменить место жительства. Для кого-то на первый план выйдут заботы, связанные с пожилыми родителями. Вы будете более эмоциональны, чем обычно, поскольку четвертый дом представляет истоки и корни. 14 апреля, 21-22 по киевскому времени, Венера, планета любви, взаимоотношений, денег, комфорта, входит в ваш символический пятый дом, в знак тельца, строит гармоничные аспекты к вашему солнцу в козероге, асценденту или луне. Возможно, ситуации, связанные с затратами сил и времени на детей или романтического партнера. Если вы хотите привнести в свою жизнь романтику, не пренебрегайте социальной жизнью. Ваши творческие проекты приносят денежный доход или другой материальный результат. Награду, например, имущество. Этот период благоприятствует взаимоотношениям с детьми, укреплению связи с романтическим партнером или расширению круга знакомств. Развитие воображения, общение с молодежью, с детьми могут сделать этот период успешным для воплощения творческих замыслов. В целом, в третьей декаде апреля вам предстоит удача. Период хорош для деятельности, связанной с искусством. Для актеров, художников, музыкантов, поэтов и для людей, чья профессия требует творческого подхода. Например, архитекторов, дизайнеров, служителей моды. Наряду со славой вы получаете и материальное поощрение. В эти дни можно искать поддержки у известных или влиятельных людей. Своими успехами или поведением будут радовать дети. Очень хорошо использовать этот период для душевного сближения с детьми, каких-то совместных занятий или развлечений с ними, приобщения их к творчеству, развитию. У пар, мечтающих о ребенке, большая вероятность зачатия. 19 апреля в 13.29 по киевскому времени Меркурий войдет в знак Тельца и будет здесь до 4 мая. Также Солнце в 23.34 войдет в ваш символический пятый дом в знак Тельца. Для работы, бизнеса, творческих проектов, финансовых дел начинается очень хорошее время. В любви, в партнерских отношениях также царит стабильность, старые отношения укрепляются, новые знакомства заводятся осмотрительно. На вас большая ответственность и, скорее всего, вы получите возможности для профессионального продвижения, карьерного роста, реализации своих творческих замыслов. Личное обаяние, физическая привлекательность или оба этих свойства находятся в центре внимания. Окружающие находят вас более привлекательными и обаятельными даже более, чем вы ощущаете себя сами. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы в свою очередь должны внести свой вклад в совместные проекты. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К негативным аспектам третьей декады апреля относится чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Чувственная сторона жизни становится более заметной. Если вы занимаете какой-нибудь руководящий пост, можно ожидать внимания со стороны властей. Новых крупных заказов, вообще ваше финансовое положение значительно улучшается. 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит в знак рака в ваш символический седьмой дом. Это оппозиция к Козерогу. Но оппозиция решаема путем нахождения компромисса, точки равновесия. Обстоятельства складываются таким образом, что необходимо пересматривать условия соглашений, учитывать мнения и пожелания вашего супруга или супруги, делового партнера, в это время все воспринимается гораздо глубже и серьезней. Все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными. Благоприятный период для обзаведения собственным домом и хозяйством, а также благоприятное время для заключения договоров и различных союзов. Активизируется творческая сила. Вы достигаете признания и получаете материальное поощрение. Сфера воздействия сильно расширится. Новые проекты получат темп. Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем другие периоды. 27 апреля в 6.02 по киевскому времени полнолуниях в Скорпионе в вашем символическом 11 доме активизирует сферу друзей и единомышленников. Также, если вы не наделали ошибок после вхождения Марса в знак Рака, то многие ваши желания исполнится С друзьями может возникнуть как совместная идея, так и отдаление друг от друга. Вероятность открытия какой-то тайны, которая может послужить расставанием с друзьями и единомышленниками. Не стоит гнуть свою линию в этот период. Проявляйте гибкость, где-то уступите. И вы получите гораздо больше, если будете проявлять себя в коллективе на равных, в одиночестве сложно будет достичь результатов. Может появиться работа в интернете, какой-то сетевой бизнес или окончание одного дела и начало другого. Возможно, вы узнаете результат о проделанной работе, получите финансовое вознаграждение в своей профессиональной деятельности, сможете более четко сформулировать свои цели и расставить приоритеты. Друзья, если есть ситуация, в которой вы хотите разобраться, получить свой индивидуальный прогноз, записывайтесь на личную консультацию, вопросы на главной странице и под видео. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Поделитесь этим видео. До новых встреч. До свидания.